Разголосчик Абана, Жан Франков КР, Версаче и такие. Скажи в рекламе теле 2, как сделали белую бороду и волосы? Я на ушко потом расскажу. А правда, что ты снялся в дух лес? Но у меня тряслись коленки. Олег, скажи, ты позиционируешь себя больше как бизнесмен или как модель? Я себя позиционирую как бизнесмен, который пока где-то пробует, пытается, и очень много опыта в этом, но хобби, основное хобби – модельный бизнес. Угу. Там получается пока лучше, чем в бизнесе обычном. Угу. Получается, ты занимаешься только одним бизнесом, да? Модельная школа. Нет, совсем не одним. Модельная школа, да, у нас есть потихоньку развиваем, к сожалению, не получается быстро выстрелить, но скажу, что очень сделали очень классный, качественный продукт. Было, было просто очень много вопросов, куда отдать ребенка, как попасть самому в модельный, либо в самой модельный бизнес. И захотелось сделать такую качественную классную историю, которая без обмана. К сожалению, очень много обмана вот именно в этой сфере, именно в сфере модельной школы. Причем абсолютно разные, Они начинают просто разводить родителей, брать деньги вот отовсюду. Естественно, для каждой мамы свой ребенок он самый красивый, рассказать ей как бы можно очень много всего. И один из самых ярких примеров, берут модельную школу какого-нибудь ребенка, через буквально какое-то количество времени говорят звонят, говорят, вашего ребенка утвердили на роль рекламы, там, пусть будет киндер-сюрприз. А, идеально подходит, все круто, но вам нужно срочно пройти курс обучения актерского мастерства. Причем не просто, а именно усиленный, у, ускоренный, прям крутой. Вам нужны фотографии, у нас есть фотограф крутой стоит столько-то. А, вам нужно, там не знаю, сценическую речь, немного речь потянуть. Естественно, родители платят деньги быстро-быстро, чтобы все их чадо было где-то на телевизоре, а через месяц говорят, как-то, знаете, как-то заказчики отказались. Вот, и очень много, на самом деле, таких историй сделали очень правильную, честную, э -э, честный такой бизнес, можно сказать, с очень крутыми наставниками, педагогами, которые все в профессии. У нас по актерскому мастерству ребята, они служат в театре, имеют очень хорошее образование. То есть э -э, был, тоже не буду называть, э -э, как называется школа, но пришел и урок дефиле преподает хореограф. Мужчина, который был хореографом лет, наверное, 40 назад. И о модельной походке не знает вообще ничего. Но вот как бы преподает. Вот, поэтому захотел сделать честную историю. И она очень позитивная. Очень позитивная, особенно когда детям у нас на самом деле возраста все абсолютно, могут приходить и 40 плюс, учиться ходить на каблуках это абсолютно нормально. Но в большинстве так получилось сейчас больше детей. И это, конечно, супер позитив. Они с удовольствием приходят, бегут к нам, встречают, поднимаются ну, классно. Я вот знаю модельную школу с бабушками. Мне прям очень нравится в Москве здесь. С бабушками? Да, да, да. Бабушки, дедушки Для чего? там я, есть. Я не знаю, Не знаешь, мне, мне прям было так это <смех> интересно, они действительно красивые. Да? Прям клевые, красивые. Ну, примерно выглядят как ты в рекламе Теле 2 И модельная школа, а модельное агентство у меня есть. Да, может быть, агентство, да. да. А в чем Потому различие? Модельная школа там преподают вам обучает. модельный агентство это просто какой-то ресурс, большая база моделей, которые ходят mm -hmm. по кастингу, которые непосредственно работают. Но чтобы быть моделью, не всем на самом деле дано с работой перед камерой, как-то четко, грамотно показывать эмоции, разговаривать и так далее и тому подобное. <coughs> У нас именно обучение. То есть и по образу скажу, очень классно смотреть, как растут на твоих глазах дети, потому что актерское мастерство у них появляется харизма, сценическая речь, у них поставленная речь. У нас есть психолог, который рассказывает, причем там даже вплоть до того, что какие-то основы этикета, они знают, как правильно подойти, как правильно сесть, как правильно рассказать, как правильно преподнести. Дефиле и миофасальный релиз. Миофасальный релиз, сразу отвечу на вопрос, это направленная практика на здоровье спины. Соответственно, у них прямая спинка, красивая походка. И это не обязывает, на самом деле, никаким образом быть в профессии актерской или э, модельной. То есть это просто для развития нужно большинству людей. Mm -hmm. Поэтому вот чем отличается модельная школа от модельного агентства? Mm -hmm. Так все-таки у тебя один бизнес или есть еще что-то? А, кофейню я закрыл не так давно, который открывал, к сожалению, неудачный совсем опыт. А, прогадали мы с местом и вышли в огромный минус. Сейчас занимаюсь юридическими делами, пока это не освещают. Совсем скоро будут суды, буду выступать представителем третьих лиц. Но когда выиграем, буду рассказывать, наверное. Но связано опять же с модельным бизнесом – защита авторских и смежных прав. Mm -hmm. Очень много нарушений, очень много и вообще, честно скажу, модели сейчас в России в основном. Мне кажется, я бы приравнивал с то есть, которые не имеют вообще ничего, ни соцпакета, ни стажа и так далее и тому подобное. И соответственно, даже если берут какую-нибудь модель на съемку, договор на полгода размещения, там не знаю, баннеры, витрины, еще что-нибудь, все эти договоры очень часто нарушаются, потому что знаешь, что ну, особо защитить их некому. Вот Мы взяли на себя эту Интересно. ответственность. Интересный ход с, с модельи на <с <с такую... Ну работу. да, там есть, на самом деле, тоже какие-то свои планы, которые тогда реализуют. А почему ты пошел в модель? Расскажи про свой путь. Почему или как? Ну и почему и как? Случайно. Ответил на два вопроса. Ну можешь как-то рассказать. Вот я сам читала, что в 22 года там первые фотографии, да, появились твои как модели. Это как начиналось вообще вдохновение, где-то взял или само как-то оно так вышло или ты планировал? Вышло абсолютно случайно. Я родился, ну и прям долгую историю скажу тогда. Родился в городе Магадане. Там прожил 17 лет и Захотелось куда-нибудь поступить, но поступить, соответственно, не в Магадан, а куда-нибудь уехать из этого прекрасного солнечного города. Так как бюджет семейный позволял немного, поэтому нужно было искать какое-нибудь бесплатное обучение. Я поступил в университет МВД. Было на самом деле удивление для меня и для многих ребят, которые поступили, то, что на два года мы отправляемся в Тверь-казарму. и, соответственно, армия. Стаж работы и обучения параллельно. Uh -huh. Вот, спустя два года мы приехали в Москву, в общежитие, и на самом деле казалось, что очень много свободного времени, хотя у нас первое построение было то ли в 8, то ли в 8.30, последних в 6 вечера, 6 дней в неделю. Но свободного времени после казармы, кажется, прям уйма. Соответственно, денег у родителей брать уже не хочется, очень многие пошли работать. Работать, естественно, нужно было только по ночам. Я работал в маленьком продуктовом магазине охранником, Куда зашел? Э... Ну, это ж круто, такой опыт. Отсюда до сюда контрасты. Мне кажется, это же в жизни наоборот вдохновляет. Ты другими глазами смотришь на все, вообще на всю жизнь. Разве нет? Я не спорю, не спорю. Да. Вот у вас зашел человек. Не буду называть его, но он очень связан с модельным бизнесом. И сказал, что, говорит, ну как бы не здесь тебе надо работать. Я, помню, спросил, что другой магазин есть. Он посмеялся, он говорит, нет, обложки, журналы, подиумы и так далее и тому подобное. Я посмеялся, но оставил номер телефона и спустя какое-то количество времени в итоге у меня был показ в Кремле. Да, очень так неплохо. И потихоньку попал в модельный бизнес. Так получилось случайно. То есть я ходил на показы, ходил на какие-то съемки и с утра сидел на лекциях в университете МВД. То есть каким-то образом совмещал, потом поехал в Милан на неделю моды и вот по возвращению с модельным бизнесом все очень хорошо пошло, потому что получилось у меня поучаствовать на показах Дольче Кабана, Жан-Франко Ферре, Версачи и такие прям очень именитые. Друзья, конечно, с которыми учились, когда увидели меня в вечерних новостях УРТ первого канала, на неделе моды в Милане, конечно, очень сильно удивились. Потому что кто поехал работать оперуполномоченным, кто еще куда. Скажи эмоции, вот те, которые были, когда ты выходил, например, с этого показа, вот что вообще у меня трески коленки. Ну, честно скажу. Во-первых, это для меня была абсолютно другая жизнь. Какие-то красивые, высокие, все красиво одеты, ну, абсолютно... Прям вот другие люди ну, оказались на самом деле очень простые все. Это на первый взгляд кажется, что сложно подойти. Вот, и он ну, переживал, да, волновался, сейчас, конечно, все это абсолютно по-другому. Но, но вышел и вы прямо просто... так, <свес> да, ест, yes, да. Я даже не помню, <свес> конечно, как я вышел, как прошел, я вот э, сделал шаг и, и помню, как, как я вернулся. все. Наверное, <свес> наверное больше не помню ничего. Понятно. Ты считаешь вот эту свою работу призванием модели? <связывание> то что <вот> прям, <связывание> то, чем вот ты горишь и как бы хочешь заниматься. Мне нравится, честно скажу, мне нравятся съемочные процессы, мне нравится участвовать в рекламах, где-то преображаться. Наверное, нужно идти дальше кино, я бы себя попробовал. Призвание <связывание> не призвание, не знаю. Если ну, своим опытом я могу делиться, говорю, создав модельную школу. Получается, uh -huh. вроде неплохо, но как-то как так. А вот скажи, в рекламе Теле 2, как сделали белую бороду и волосы? это же отращиваю, прям перед съемкой готовлюсь, но отращиваю. Они белые. А? Они белые. Ну, и подкрашиваем минусе. немножечко, но ну, чуть-чуть. Но красили чем-то вот прям то, что быстро смывается после, или это... Ну не могу что такие прям секреты вам рассказывать. Да? Нельзя? Мне было очень интересно. Я потому что хотела сделать что-то подобное, когда первый раз увидела такую рекламу. Кому? Своему модели. Вот это хорошее пояснение. Я хотела сделать. Ну как визажист, то есть я предложила идею такую сделать одному интересному там человеку, который делал съемку, предложил такой образ. То есть, ну мне самой было интересно, как же это делалось. Потому Нет. что есть специальный лак. Я знаю, я вот лаком работала. Я на потом расскажу. Хорошо. А любишь ходить в кино? Мне нравится ходить в кино. Мне нравится ходить в кино, да и ну не есть попкорн и разговаривать компании, с которой пришел, именно смотреть кино. А правда, что ты снялся в Дух лес? Это было дело. Откуда у вас так, Первый... так много информации? <свят> Первая часть, вторая. <свят> Первая там небольшая роль совсем. <свят> То есть можно найти там, да? да? Есть, да. Что ты там делал? Ой, мы сидели <свят> в каком-то ресторане, баре и играли а-ля друзей главного героя. Я сидел, копался в айпаде и делал вид, что я выбираю какую-то новую машину себе. И вот там был небольшой диалог. Uh -huh. А как попал на эти съемки? Даже не помню уже, на самом деле. То ли кастинг, то ли просто Роман Прогунов позвонил, uh -huh. с которым мы, мы знакомы. Uh -huh. Ясно. Какой совет ты можешь дать начинающим моделям? Не бояться. Наверное, не бояться, пробовать и... Модельный бизнес, на самом деле, он ну, гораздо тяжелее, чем кажется со стороны. И очень много подводных камней, и очень много сложностей. И вообще, это по большому счету кастинги, кастинги, кастинги, кастинги, на которых не факт, что будут всегда брать. Точнее, точно не будут всегда брать. Но расстраиваться, наверное, не стоит. Просто нужно ходить, нужно каким-то образом уметь отыгрывать истории, которые тебя просят. И бывает такое, на самом деле, что… Честно скажу, я хожу далеко не на все, довольно редко. Но когда ходил, можно ходить месяц и не иметь никакой вообще работы, а в следующем месяце будут постоянные накладки друг на друга по датам, и, приход будет, к сожалению, нужно будет отказываться от одной работы, брать хоть другую. А... Такой еще вопрос. Всем ли моделям нужно иметь актерское мастерство? Ну, желательно. Ну, кому-то дано, кому-то не дано, кто-то зажатый в кадре, кто-то очень может петь, танцевать, плясать, но когда рядом камеры, все, ну, смущение, зажатость, все это видно, конечно, поэтому очень индивидуально uh -huh. эта история, есть же какие-то великие актеры, которые без образования, есть люди, которые идут к этому... 10-15 лет. Это хорошо, когда оно есть, да, актерское мастерство, но если, то есть, нет к в душе, или... Ну да, если человек с этим родился, да, у него есть к этому какое-то призвание, если нет, то лучше приобретать, да? Естественно. Понятно. Так, в обычной жизни пользуешься своим профессиональным обаянием? Нет. Расскажи. Мне кажется, у нет. Вообще? В принципе. Ну вот, то есть, допустим, что-то ты покупаешь, или... Где-то нужно тебе вот, чтобы человек был расположен к тебе мягче, еще что-то вот это. Я вот... всегда как-то стараюсь быть собой, на самом деле. Угу. Но где-то что-то покупая, улыбнуться, посмеяться, это не наиграно. Это... Почему бы нет? Угу. А так, что прям как корыстно пользоваться супер взглядом модельным, который я учил пять лет, нет, такого нет. Когда у тебя были последние отношения? Последние отношения… давно-недавно… какие варианты ответа есть? А какой нужен? Ну, уже, наверное, давно. Не, не знаю, давно, недавно. Следующий вопрос. Ты так честно признался... Вот, знаешь, на, на, месте, на твоем месте, наверное, я бы у Бузовой, ну, не стала бы раскрывать, там, что недавно только расстался, сидел бы. и... Это случайно у тебя произошло, что ты вот... Не, ну, отпишемся. Или, случайно? то есть, просто решил быть честным, как и есть? Рассказать? Ну, да, а смысл? Хорошо, я тебя поняла. А есть смысл врать, да, все-таки? Ну, ведь все люди есть. разные. Может быть, ну, ты есть, специально, конечно. ну, как бы, может быть, ты пожалел о том, что сказал. Ну, <laughs> даже так. Вы же знаете, что все это скрывается потом, и все это потом оборачивается гораздо Против хуже. Тебя? Конечно. И даже, я думаю, наглядная история. Почему знаете. пришел на проект Ольги Бузовой? Потому что было интересно, потому что было интересно поучаствовать непосредственно в проекте по -по пообщаться очень хотелось с Ольгой а скажи твое мнение вот почему она ну, не вышла замуж не может выйти замуж я это стараюсь не лезть чужой берем почему она не вышла почему она не может даже как-то стараюсь не затрагивать эту тему У -у -у. сейчас скажу Назови три модели, или актрисы, или певицы, которые тебе нравятся. Ну или хотя бы одну. Ох, певицы, певицы, ну вот сейчас, конечно, совсем сложно. Ну то есть либо модель, либо актриса, либо певица, ну что тебе припоминается? Мне очень понравилось. Мы сидели, разговаривали с прежним. она прям очень приятная как человек, мне нравится ее творчество. Очень сложно судить, на самом деле. По картинке когда ты не знаешь человека то есть, картинка то может быть очень красивый а на самом деле человек так себе мягко говоря uh -huh. поэтому не пообщавшись судить наверное сложно по картинке мне нравится удрихеброн например uh -huh. не знаю короче а ты вообще легко доверяешь человеку ну вот познакомился и там... ну с возрастом все сложнее и сложнее это делать Естественно, когда ты учишься на каких-то ошибках, подпускаешь все меньше и меньше людей. В детстве вообще класс. В детстве все друзья. Я смотрю на детей, как они легко входят в контакт, как они, это мой новый друг, познакомьтесь, пожалуйста. А вот потом потихоньку, когда уже приходит какой-то не совсем положительный опыт, точнее отрицательный, начинаешь уже как-то с опаски. Какие девушки тебе нравятся? В каком плане? Высокие, низкие, толстые, худые, что вы имеете? А ну вот вообще, например, есть какой-то образ определенный, что вот прям в девушке тебе нравится? Ну девушка должна быть личностью, вот так вот я скажу. Наверное, надо разъяснить, да? Или понятно, что... Личностью понятно, ну, да. Вот, наверное, а какие-то параметры знаю. там, то есть что-то вот обязательно должно у нее присутствовать? В, например, во внешности, например, в характере, например, в... Я не знаю... Что-то ну, в... Или это не имеет вообще никакого значения, только вот личное общение, знакомство, вот это? Искренность, я думаю, очень важно, и очень многим это не хватает сейчас, как в принципе, очень много лезть, очень много фальша, и это, конечно, плохо. И опять же, все это рано или поздно скрывается, и... и это плохо. Поэтому личность и личность искренняя, но, естественно, если она самообразовывается, то это очень хорошо, если она привыкла к этому. То есть не стоит на месте, а где-то какие-то лекции, что-то куда-то сходить на семинары, что-то узнать. И это прям большой большой плюс. Что не простил бы своей женщине? Предательство. Измену, наверное. Особенно зная таких людей, которые не было у меня такого опыта, слава богу. Но смотри в глаза, говори, что так тебя люблю, там и все прекрасно, а бегать на сторону ну кому-то, ну, это прям, наверное, очень мерзко. <сёк> как, по-твоему, должны распределяться роли в семье? Что должна делать женщина, что мужчина? Хороший <сёк> вопрос. Кто что умеет, тот пусть и делает. Потому, Кого что потому, лучше что, получается? Конечно. Если мужчина любит готовить, ему это нравится, и он делает это хорошо, почему нет? Я не считаю, что должен быть стереотип, что на кухне должна быть только женщина, например. Mm -hmm. Я думаю, обоюдно можно прийти к каким-то выводам. Ну, то есть каких-то вот прям ä, правил, законов нет, не существует. Точно это нет. все обговаривается индивидуально. Конечно. Понятно. На что обращаешь внимание на первом свидании? Конечно, у меня было первое свидание. Я пытаюсь вспомнить, на что я обращаю внимание. А наверное, на ухоженность, на состояние ногтей, волос, на какие-то такие вещи. На наличие макияжа, на самом деле, очень обращаю внимание. То есть должен быть макияж? Нет. Не должен быть. Ну, во всяком случае, яркий и вот такой слой тоналки точно нет. А ты считаешь, сколько у тебя было девушек? Нет. То есть не можешь назвать цифры, да? Нет. Но немного. Когда последний раз у тебя был секс? Я знала, что будем задавать такие кавишные вопросы. Я должна это сделать. Да? Почему? Ну а как же? Всем хочется знать. Да? Да. Ну, где-то недель назад, наверное. Назови три плохих качества в девушке Так мне кажется, мы поговорили об этом О хороших качествах, да Ну вот прямо конкретно, что сразу бы отбросила и откинула То есть все полная противоположность, да, если там на внешние какие-то качества, да, то есть именно они Неопрятность Не знаю, как это правильно назвать ну когда очень плохо знают, как по-русски говорить. Ясно, да, сказал. То есть какие-то очень много слов паразитов. Нет, нет, я имею в виду... Ну, можно это назвать хабалка? Есть такое, да, слово? Третье последнее. А первое такое было, что я сказал? Первое было то, что внешность, ну то, что мы назвали, да, там ногти, ты вот говорил, я так поняла, угу. полная противоположность. Второе – это хабалка, третье. Угу. А третье, третье, третье… Мне не нравится, на самом деле, когда девушки пытаются на показ выставить все и сразу, то есть максимально какие-то разрезы, вести себя бульгарно, и они думают, что не притягивают тем самым к себе мужчин. На самом деле очень многих отталкивает. Притягиваюсь, наверное, mm -hmm. больше тех, которые хотят с ними провести ну, ночь, mm -hmm. но вряд ли больше. Mm -hmm. ну, может быть, как бы повторить еще это, но вот, наверное, вот, такая вот бульгарность меня, меня тоже отталкивает. Mm -hmm. А куда бы ты повел девушку на первое свидание? На первое свидание? На первое свидание хочется, наверное, поговорить, поэтому кино точно вряд ли. Наверное, посидеть, поесть, если она сильно худая, то покормить уже. Я думаю, какой-нибудь ресторан. А бывает, что очень полный ресторан отпадает. Ну, наверное, бывает, да. Что нужно сделать, чтобы стать твоей женой? если полный, то, наверное, лучше в кино сразу. Можно помолчать. Хорошо, повторю еще раз вопрос. Что нужно сделать, чтобы стать твоей женой? Хороший вопрос. У меня не было жены пока еще. Поэтому мне сложно ответить. Но ты сам как бы не знаешь, да? Ну, ну да, все качества, которые мы угу. сказали. Вот, наверное. Ну, может быть, через желудок там. Это процентов. Это даже не обговаривается. То есть кормить, кормить, кормить и Ну нет, все должно быть естественно. Но поесть вкусно, да, это, мне кажется, все любят. Какие у тебя планы на ближайшие полгода? На ближайшие полгода? В, в сфере? Вообще? Вообще, да, вообще. Ну и профессиональные, и личные, может быть, ты жениться собрался? Ну, в ближайшие полгода, я думаю, вряд ли? Наверное, все-таки. То есть, есть шанс у девочек, mm -hmm. да, успеть. Наверное, присмотреться нужно более детально, хотя кто его знает. Можно же все это загадывать мы можем, конечно, какие-то истории, а как произойдет, непонятно. Mm -hmm. Поэтому каких-то планов, прям грандиозных, есть на самом деле. Планы, во-первых, связанные со школой модельной. Mm -hmm. То есть там mm -hmm. прописанные, прям они есть. Есть планы mm -hmm. с. Юридические истории, реализовать там кое-какие вещи, которых опять же пока, наверное, рано говорить. В общем, планов много, mm -hmm. так скажем. Ну у тебя тоже расписан график работы там на месяц. График работы на месяц, наверное, не расписан, лишнего и свободного времени не бывает никогда практически. Ну, наверное, там. Зачем ты заполняешь свои вот эти дни, будни, например, выходные? Ну, когда прям совсем свободное окно, ну, спорт. Uh -huh. Ну, а так, планирование наперед. Это бизнес, да, вот, ну, дела какие-то именно по нему? Бизнес, дела, опять же, образование какое-то. В машине лежат у меня много кодексов гражданских, гражданско-процессуальные, уголовной конституции, и когда есть время, соответственно, читаю. Ты прям нравится? с удовольствием читаешь, это тебе да, прям мне вот... нравится. Угу. Да. интересная тема, да? Да. <смех> Темный лес, как бы для кого-то, но тема ну интересная. Да. Итальянский язык очень хочется подтянуть, а точнее, наверное, выучить, хотя было дело учился он у меня когда-то, но все забылось практически. Очень красивый, очень классный язык. Вот Учебник по итальянскому языку тоже в машине. <смех> а еще какие-то языки? Нет, Английский. Английский, все, нет ни, ни арабских, ни... нет. Угу. Какой главный плюс холостецкой жизни? Ну, наверное, свобода. То есть, э, ну хотя мне кажется, и отношения не должны быть такие, что вот после работы ты, ты почему задержался на 5 минут, ну, наверное, нет такого. И во всяком случае у меня не будет, потому что все отношения, я считаю, что строятся на доверии. Если ты человеку доверяешь, то ты не будешь спрашивать там какие-то лишние вопросы, пытаться его караулить, смотреть в телефоне, смски и так далее и тому подобное. Угу. А, но с, все равно пока холостяк, пока нет детей, нет каких-то обязательств прям очень серьезных, то приходить домой может, когда хочешь. уходить, ну, в принципе, тоже. Угу. Хорошо. Сейчас будет рубрика «Вопрос-ответ», быстренько. Я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь как хочешь. Как хочу, я все время у вас отвечаю, пока. Слава богу, у нас сценария нет, и вроде не заставляете. Итак. То есть прям быстро отвечать? Да нет, просто... Можно подумать? Да. 50 на 50, ты сказал, у нас такое нет. Нет. Хорошо. Фотосъемка или видеосъемка? Видео. Друг или девушка? Ну, смотря для чего. <laughs> смотря, что вы ну, себе. вот вечером провести время, кого выберешь все-таки приоритет. Я не могу так ответить, Советится правда. с другом ну, или с девушкой. Ну, по-разному, да, бывает. Абсолютно. Угу. Блондинка или брюнетка? Неважно. важно. Шугаринг или волосы? Что? Шугаринг или волосы? Что такое шугаринг? Это похоже на какой депиляция будет, <laughs> волос. А, ну не, пусть пусть волос будет вот на голове достаточно. Я поняла. Бюджет общий или раздельный? Ну, наверное, у нее раздельная, а вообще вот у мужчин, наверное, ну то есть мужчина приносит как бы деньги, наверное, а женщины то зачем бюджет? Дом или квартира? Дом и квартира. Активный отдых или пляж? Активный 100%. но Иногда хочется полежать на пляже, но не больше двух дней. На девушке каблуки или кроссовки? С пляжа прям на, на девушке так <с очень <с хорошо переписывается. Когда как? Мне нравятся кроссовки. Мне нравится когда все к месту. То есть, если это какой-то выход куда, то, конечно, прекрасно, если это красивые элегантные туфли. хотя и кроссовки тоже абсолютно нормальные. Но когда идут я помню, была история, рассказал друг, они поехали куда-то, там, в Египет, не Египет, но это не и были у них какие-то запланированные с гидами мероприятия, и одно из мероприятий у них было, должны были плавать со звездами. Но имелись в виду морские звезды, но две русские девушки пришли. В 7 утра на каблуках, платье, платьях и разукрашенные просто так, что они просто неправильно поняли слово созвездно. Вот мне кажется, ну, неуместно. Поэтому все должно быть местным. Угу. Ногти длинные или короткие? Не очень короткие, но и не супер длинные. Волосы длинные или короткие? Тут такой же ответ. Что-то среднее, да, значит? Что-то среднее, хотя да. кому-то короткие нравятся и идут очень хорошо. Ну, наверное, наверное, не важно. Грудь сделанная или натуральная? Натуральная. Возраст 20 или 40? 20, наверное, часто сложно. Сложно, 60. сложно. 40, наверное, пока, пока не знаю. Вот, опять же, что-то среднее. Это как-то привычнее. Мерседес или БМВ? Мерседес. Вот, надеюсь даже очки, чтобы убедительно звучало. Тогда я приглашаю на свидание. Прошу оставить Инстаграм. Что еще нужно сделать? В комментариях оставить Инстаграм и все. В комментариях оставить Инстаграм и все. Если вам понравился. Если вам Олег. понравился. Спасибо. Ну, я думаю, что на этом все.